Привет всем, друзья, с вами Грив. Сейчас я вам покажу несколько тактик игры за снайпера на новом режиме Blitz. Пока что у нас только одна карта Вилла, поэтому мы разберем именно ее. Для кого-то эта карта новая, а кто-то уже успел поиграть на ней на ПТС сервере. Это видео я записывал именно там и ждал момента выхода этой карты на основные сервера, чтобы порадовать вас новым видео уже в тот момент, когда вы сами сможете поиграть на новой карте Вилла. Ведь согласитесь, ПТС у нас доступен не для всех, и поэтому слишком рано эти тактики я выпускать не стал. Начинаем мы со стороны защиты, и сейчас смотрим, как можно сделать очень быстрый фраг в самом начале раунда. Для этого нужно всего лишь пройти через подвал и выйти с центра. При этом обычно успеваешь попасть на тот момент, когда ворота прямо напротив вас начинают взрываться. И враги, находящиеся на респе, точно не будут ожидать снайпера, который будет встречать их так быстро. Конечно, может случиться такое, что противник не будет взрывать центральные ворота, а пойдет через подсадку или, к примеру, с левой стороны. И тут уже действуйте по ситуации, но не исключайте такого момента, что убитого вами врага могут резнуть. Что касается левой стороны, то лучше там не появляйтесь, особенно в начале раунда, она очень сильно прокидывается гранатами, поэтому безопаснее просто прибежать через подвал. Ну а мы плавно переходим на сторону атаки, и, по крайней мере, у меня получалось так, что враги попадались очень нетерпеливы и сами почему-то бежали на нас, то через левую арку, то через центр. И поэтому мне оставалось только встать за эту машину, занять эту позицию и минусовать врагов именно с нее. С ее помощью хорошо удавалось ловить всех рашеров, которые пытались даже на респу к нам забегать. А также выходить с левой стороны, там, кстати, чаще всего выходили именно по двое. И, кстати, это еще не все, потому что враги часто появлялись сильно наверху, на втором этаже. Ну а после можно было уже легко захватить ворота и добивать всех остальных. И, кстати, на этой карте для снайпера есть очень неплохие позиции, а также тайминги. К примеру, можно сразу подсадиться и поймать чувака, который будет выходить с той арки. Но на самом деле, в начале раунда здесь находиться очень опасно. Очень часто враги пытаются зарашить, подняться наверх, и отбиться от них удается далеко не всегда. Ну, а если никого не было, я немного спускался, чекал вот такой пиксель. И дальше уже более осторожно проходил к бомбе. Ну а теперь у нас атака по правой стороне, мы сразу же пробегаем к воротам и активируем заряд. После чего отходим немножко назад и просто играем от минуса. Обычно сразу слышно, что если в этот коридор кто-то пробежал, то... Конечно же встаем на пиксель ловим. На данном этапе наша задача дать как можно больше минусов, чтобы потом было проще пройти к бомбе. Ну а после вместе с командой проходите дальше и добивайте всех остальных. Если вам правда понравилось видео и вы ждете тактик игры на этой карте за штурмовика, то непременно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. А прямо сейчас смотри мой предыдущий ролик с очень интересным экспериментом.